Значительная часть из этих людей оказалась, к сожалению, долбоебами. Нам очень легко будет стать брендом номер один в мире. Они колят тупо золотыми индукциями какими-нибудь. Советую не бухать. Это, блядь. Всем привет, друзья. Сегодня у нас в гостях тот самый Влад Блад. Кто не в курсе, кто это, Влад — это глава, шеф, босс. Самое главное — основатель компании Влад Блад Айронс. Влад согласился ответить на несколько интересующих всех вопросов. Надеюсь, что у нас будет все интересное и увлекательное интервью. Еще раз привет. Привет. Давай сразу начнем в двух словах о истории организации. Почему Vladblood, что за логотип? Расскажи всем. Так, ну начну, наверное, с истории. Давным-давно, когда еще мне было лет, лет, наверное, 17, это уже было больше 20 лет назад, меня вдохновил мой сосед. Абсолютно лысый тип такой, криминальный был, вот, и он делал татуировки. Тогда еще очень мало было татуировщиков, и он мне казался вообще нечто, что-то такое запредельное, божественное. Это даже, сейчас вот даже, даже рок-звезды сейчас не пользуются такой прям вот божественностью, не знаю. Максимум сейчас вот будут, не знаю, какие-нибудь там эпидемиологи, защищающие от коронавируса, то есть вот, вот что-то запредельное крутое. Татуировка это была вот таким же ремеслом. Он мне сделал первую тату-машинку, роторную, Ну, блин, что-то я ее не прохавал, как бы, то есть, ни хрена она нормально не колола кожу. Поэтому я разобрал телефонный аппарат и сделал себе первую индукционную тату-машинку катушечную. В принципе, история она с того времени берет. Дальше я уже себе первую индукцию сделал, когда мне помог... ну, дали как бы чертежи, помогли там снять размеры. То есть, любовь к машинку, она у меня началась перед любви к татуировкам, скажем так, перед тем, как я стал еще даже что-то колоть. А ты ведь сначала был татуировщиком, получается, только уже потом стал постоянно делать тачки. Да, безусловно, потому что как бы вначале было непосредственно, ну как бы машинки мне просто нравилось делать. Татуировки как бы они и деньги приносили, и это то, что я считал, что это моя дальнейшая цель. То есть машинки я делал просто из удовольствия, из того, что нужно было делать что-то для себя. Потому что вначале не было денег нормальное оборудование, потом. Деньги появились нормальное оборудование, но я не мог купить нормальное оборудование, потому что примерно, ну, как бы я скупал реально самые крутые бренды. У нас у меня, у Санычи, там просто были коллекции, доски такие завешенные. Там по... У меня там в пикову доходило. Машинок, наверное, до 70 точно было этих вот индукционных, некоторые роторные. Mm -hmm. И по факту это все практически был шлак. То есть, потому что, ну, потому что приходилось самому что-то постоянно подделывать. А почему с татуировкой завязал? Не смог разделять себя на два. Направление Выгорел. Обождать. Вообще к чертям выгорел. Ребята, тот, э, вы же понимаете, да, что это. Ну, может быть, кто-то и не понимает. Может, кто-то вот прям кто спокойный, такой толстошкурный, то все нормально. То есть можно общаться с клиентами. Пофигу, как бы на Ну как бы работать с человеком достаточно сложная вещь. И у меня график был примерно такой: что ложился спать где-то там в час ночи, просыпался я, получается, там в 7 8, чтобы успеть с утра перед клиентом бахнуть эскиз прямо там за час до прихода дальше как бы грубо говоря там э, сделать одну-две татуировки в день вот э, потому что нужно было там вытягивать и студию и, там и так далее то есть я прям работал пахал страдаве без выходных потом в промежутках ответить всем клиентам по татуировкам угу. ну, потому что как-то на самом деле я не мог себе нормально никогда раньше организовать прям чтобы за меня был идеально работал администратор и так далее. То есть я только сам себе написал автоответы удобные. И, и потом плюс я еще каждый вечер делал по две, например, тату-машинки. Примерно так, плюс-минус. И понимаете, тату-машинки, они мне мозг не трахали. Я мог к ним вернуться в любое время суток. И мне реально нравилось. И там у меня получалось лучше, потому что татуировки я не был топовым мастером. Чисто с точки зрения техничности, я, ну, как бы, я красил и контурил, на, наверное, на 10 баллов из 10. Но с точки зрения художественного подхода, э, ну, я, к сожалению, так не вложился, как многие другие мастера. И по, плюс я брался за многие разные как бы, стили. То есть okay. я не мог как-то... Вот, ну, ну, не развилась я ни в одном стиле, прям так на 10 баллов, с точки зрения художественного. А машиночка у меня получались на 10 из 10. Поэтому я просто выбрал то, что пользовалось диким спросом, и то, что получалось на 10 из 10, и то, что еще и нравилось. Еще и мозг не трахал мне. И ему не было больно, и ему не надо было в туалет, и оно не опаздывало на сеансы. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть. И я реально мог встать. Я жил тогда прямо в мастерской, я мог встать ночью, то есть 2 часа ночи в туалет, и просто потом такой хоп, а я в мастерской пилю, как бы сверлю что-то и делаю. То есть просто мне это настолько нравилось, что. Я как тут вот не могу себе представить, чтобы я в 2 часа ночи в такой день клиента стал выискивать, сука, покалывать что-нибудь. Почему в отблад? Так меня прозвали давным-давно, друзья. Если не ошибаюсь, паспорт я не сменил, но Владблада еще. Нет, а, слушай, это а как у Слухи были, что хотел, да. Хотел, да, сделать, да, да. Не стал заморачиваться просто. Не, да какая фигня, слушай. Половина людей меняет, половину людей не меняет, что в Америке, что здесь и. Uh -huh. А кто-то меняет, когда получает другой паспорт. То есть там, пофигу, я решил не забить на это дело. Ну да, в принципе, так все знают тебя, как Владблада, наверное, да, больше, да. чем Владислава Брыхина. В принципе, да. Uh -huh. По поводу компании на данный момент вообще сколько сотрудников у тебя работает, как тебе устроиться, что для этого необходимо, какие знания обучаешь ли ты сам, либо ищешь специалистов уже с каким-то определенным образованием. Как это происходит у тебя? Ну, смотрите, работает э, суммарно вообще, наверное, нам постоянно из помогающих людей, но те, которые не, не в штате в полном трудоустроенном полностью, те, кто именно вот по нашему законодательству является сотрудниками, там, наверное, человек 15-20, я uh -huh. точно не знаю. Вот. А из тех, кто постоянно, регулярно нам помогает, выполняя какую-либо работу, ну, в том числе фрилансер, наверное, человек порядка 40. то есть, и, ну, просто различные циклы, да, то есть нам же, например, не нужен постоянно какой-то там дизайн, то есть мы, ну, мы не полиграфическая компания, вот, но у нас есть как бы человек, который mm -hmm. нам вот этим вот помогает, то же самое по многим вот направлениям. А как устроиться? Слушайте, навсегда вот. Мы постоянно динамично развиваемся, что-то меняем, что-то отваливается, что-то меняется. Постоянно нужны разные люди. То есть тут э, Надо просто следить. Единственное, мы перестали брать людей из индустрии, потому что, ну, как бы, те, которые, типа, говорят, «Я татуировщик, я хочу к вам устроиться, крутить гайки, потому что я хочу стать крутым татуировщиком». И, чувак, чего? И, ну, просто они увольняются, они поработают две недели, они такие понимают, что никакой романтики нет абсолютно в сборке тату-машинок. Что как бы там они пришли, типа, может быть, за какой-то романтикой, за какой-то атмосферой, а им начальник производства говорит, ты должен сделать это, это и это. А если mm -hmm. ты не сделаешь, то, извини меня, там даже денег нет. У нас оплата, она за фактически сделанную работу. <laughs> Поэтому у нас много людей очень уволилось с какими-то дикими вообще расстройствами, когда они через две недели испытательного срока не получают вообще денег, mm -hmm. потому что на выходе у них был только один брак, например. Или они ходили на, перикур, ну, на перекур постоянно и так далее. То есть у нас достаточно жесткий подход в этом плане. Поэтому, ну как бы, романтики просто вымываются из этой темы. Ну, я примерно представляю, да, такая, как бы тяжелая монтона работа в плане сидишь, как бы и все делаешь одно и то же делаешь, Конечно, делаешь. И у продавцов тоже, знаете, есть консультанты, у них тоже работа. Да, она веселее гораздо. Тебе просто постоянно пишут, короче, люди, ой, у меня что-то отвалилось, ахуей, как мне нравится ваш пен, я хочу это купить, но как бы мне, мне там в Гренландию его отправить туда-сюда? Это тоже постоянный как бы, трафик. Это нужно быть доброжелательным, нужно держать во внимание огромное количество диалогов. Нужно всем все действительно не впарить, а посоветовать, потому что у нас технология не впаривания, а нужно разобраться, что нужно мастеру в каком стиле и как бы ну, соответствующее оборудование продать по сути весь наш бизнес бизнес это 90 процентов это просто монотонные технологично повторяемые действия по инструкциям по стандартам и их нужно повторить один в один если человек занимается самодеятельностью обычно это приводит к краху системы к ошибкам и ну, как бы ущерба, то есть за наш счет там клиенты недовольны и так далее и только 10 процентов это творческая работа но чтобы творческую mm -hmm. работу в нашей компании выполнять нужно быть реально очень крутым человеком ну, очень так что вот так вот друзья никакой романтики хотите романтики делать татуировки не лезьте от машинки согласен слушайте ну даже, смотрите татуировка ребят грамотно сделанная татуировка это 90 процентов техничная вещь возьмите например макс титаника там как бы творчество уже 10 процентов макс это просто машина по татуированию то есть он офигенно как бы заложил себе сюда очень много информации очень много как ну по японии да он очень много как бы офигенно тренировался рисовать он офигенно умеет общаться как бы, с клиентами, он офигенно делает очень много вот этих вещей, которые что-то тырочка просто забивает после сеанса. Например, Макс там после 8-9 часового сеанса, он берет, оттирает тщательно клиента, красиво его ставит, как бы делает все эти видео, фото и так далее, все это обрабатывает. Yeah. Ну, прикинь, это же такое, вот. да? рутинная тяжелая работа. После 8-9 часового сеанса, я себя помню раньше, так, блядь, нахуй бы этого клиента подальше сейчас куда-то, да, просто лечь тут замес него на и отдохнуть бы. Нет, 90% это тоже не творчество, это просто тупо работа. Когда пытается человек там делать творчество, то это как раз заканчивается тем, что клиент такой потом другого мастера просто делает, который просто нормально делает и все. Uh -huh. То есть хотите творчество, блин, это ищите все спонсоры, занимайтесь творчеством. Вот. Согласен полностью на самом деле, да, потому что, блин, работа такая вещь, где нужно настроить просто все рельсы и просто делать свое дело. За, для для этого потренироваться хорошенько, то есть все изучить, изучить все теорию, как это все устроено и потом уже просто пахать, пахать, пахать, пахать и все. Конечно, безусловно, даже любое современное искусство, самое скандальное, это только со стороны, то есть такие, о, чувак творческий, ты Если чувак известный, типа Демиан Хёрст, у него уже тупо машина идет, по, как бы, там творчества практически никакого нет, там идет 90% это бизнес-процессы жесткие, то есть и все схвачено, все заранее договорено, обсуждено. По поводу производства. Вы вообще все производите самостоятельно? Моторы, mm. не моторы? Не, nee, ни в коем случае, потому что на самом деле самые успешные компании в нашей отрасли — это те, которые меньше всего производят сами. То есть по факту наша сильная, даже Apple, смотрите, Apple пыталась создать свое собственное производство. У нее было несколько попыток еще со времен Стива Джобса. Они каждый раз обсирались, они uh -huh. это сами уже официально признают. И э, у них, по-моему, только есть имиджевая сейчас производство своего от этих вот самых дорогих э, Mac Pro в Америке, но оно чисто имиджевое, то есть это, ну, потому что там для понтов Made in USA, yeah. вот, все остальное они не могут победить, э, просто потому что э, тату-машинка нынешняя – это слишком сложная вещь, то есть, чтобы ее полностью на себе замкнуть весь цикл, это нужно… ну, это просто не окупится на них тату-машинках. Потому что один только цех металлообработки, полного цикла абсолютно, еще и с анодированием алюминия, но его нет ни у одного производителя. То есть, так или иначе, это просто нерентабельно под тату-машинки. Поэтому лучше всего размещать заказы на металлообработку у тех, кто делает офигенно металлообработку, делать покрытие у тех, кто делает офигенно покрытие, заказывать моторы у тех, кто делает офигенно моторы. А наша компетенция — это инженерия, причем именно такая, чтобы машинка работала вот определенным образом, то есть чтобы, она, ну, вот, чтобы наши роторы, они, ну, последние наши роторы, они чуть острее, чем просто, например, ротор. То есть mm -hmm. Потому что мы там заморачиваемся, да, они там чуть более шумно работают, например, ультрон да, там, ультрон-П. Ну, это специально там сделано, чтобы просто удар был у этого ротора чуть более остренький. То есть мы стараемся наши мозги вкладывать не в развитие, там, не в покупку станков и ресурсы, а именно в то, чтобы машинка работала определенным образом. В настройке, в общем, да? Да, тачка. да, да. И то же самое, и дополнительно это вкладываться в клиентоориентированность, то есть в то, что мы одни из немногих из международных таких вот компаний, которые напрямую общаются и улаживают какой-то сервис. Если вы попробуете как бы в лидеры, другие лидеры что-то там написать насчет сервиса или там, они вам первый ответят, где вы купили машинку, туда и обращаетесь. Это будет первый ответ. А второй, скорее всего, вообще не будет ответа. Или будет, ну окей, ладно, присылайте нам по этому адресу. Все, то есть там даже общаться не будут. Мы стараемся в эту сторону вкладываться, потому что я даже вот недавно, у меня были проблемы с наушниками Sony, uh -huh. звук вот эти, там, самые модные, самые дорогие не которые звук шумопоглощающие. Uh -huh. Ну, блядь, говно говном оказалось, блин, да, то есть там что-то шипит в одном ухе и так далее. И даже с ними поговорить нельзя, связаться и обсудить. Я, блядь, столько полчаса потратил на их сайте, чтобы просто как-то что-то там где-то, ну, просто это, это квест ебучий. Когда у меня проблема с iPhone там, или, там не знаю, с Mac, с моим, я очень быстро выхожу на службу поддержки, и даже если они не улаживают мою проблему, ну, там тоже косяки, там тоже браки да, то я просто доволен. Вот ну, у нас что такой же подход. Да, надо просто, блядь, ну, не знаю, общаться с людьми. Но это, извините, это отдельный персонал нужен, то есть потому что… Ну, да. Но это круто, я считаю. За, за сервисом, за клиенториентированностью будущего. То же самое, как у татуировщиков. То есть, это э, т, ну, клиенты вообще на самом деле, ребята, они ни хера не понимают, что вы делаете. Для них, как бы, что крутая работа, что средняя, они вообще не понимают. Но они офигенно понимают, как вы с ними общаетесь, насколько классно там студии, какая атмосфера, то есть там предложили вы кофеек, то есть, там, насколько вы их там позаботились о них вообще. Вот это люди чувствуют. Ну да. Когда только Sia вышел, получается. А, нет, не Sia Директ, который когда вышел, у меня были проблемы mm -hmm. с иглами, да, я по мне звонил, получается, по, на телефон номер поддержки. Mm -hmm. И все объясняют, почему проблема, чего она, как бы, и как ее решить. Вот. Mm -hmm. Конечно, на директах не получилось ее решить. Проблема была стройкой. Почему-то стройками невозможно работать на директах. Там Протирают. очень большой был строк, огромный. Да, и да. любые тонкие, мелкие иглы на таком строке 4 они просто будут, их будет бить, то есть там я даже потом, мы написали как бы, что это только уже для каких-то там продвинутых мастеров, а недавно я просто посмотрел больше всего проблем с директором, да, то, что что-то дрожит, люди берут его для же и так далее, мы его просто сняли с продажи, uh -huh. потому что Рой Ричардсу, например, ну, там тоже с ним огромное количество проблем есть, покупают люди, которые не понимают, что они покупают, ну вот эту машинку с огромным строком, uh -huh. голым подшипником, то есть она, ну такая специфичная у нее направление, скажем так. Делать точки на низких оборотах, например. Как раз таки подошли к вопросу о иглах. У вас начали пропадать, люди замечают, люди мне пишут. Будешь у Влада, спроси, куда делись иглы, картриджи. Их все меньше и меньше в магазинах. Вы их производите вообще сейчас или как дела обстоят с ними? Uh, все, мы где-то как полгода, может быть месяцев четыре назад. Да, месяц где-то четыре назад приняли окончательное решение выйти из этого направления освободить место другим конкурентам, потому что м -м, решили все-таки на чем-то одном сосредоточиться. Mm -hmm. потому, что, потому что машинки мне больше нравятся, они у нас лучше получаются. То же самое, когда я выбирал между татуированием и тату-машинками, сейчас мы решили сделать еще один выбор. Потому что раньше это казалось, что это все цельный такой единый. То есть бизнес вроде бы одно другого, то есть, ну типа как дополнительный продукт. Нифига, mm -hmm. то есть иглы это отдельная вещь, это отдельный мощный проект которым стоит мощно заниматься, там надо создавать отдельный путин, туда нужно вкладывать совершенно другие суммы денег, даже больше, чем в машинке. И более того, что самое вообще страшное, там склады должны быть не знаю, вот, гораздо больше, чем вот, тут, вот здесь у Рената Студия. То есть тут очень большие склады, очень большие вложения, и там э, мы меньше влияем на производство продукта. Ну, чтобы ты понимал, как бы по факту всем вообще мировым производителям производит буквально там три завода в Китае. Uh -huh. И китайцы, они славятся тем, что они даже, например, этот знаменитый завод Foxon, он даже Apple кидал в свое время. Когда он им сделал какую-то кучу бракованных то ли айфонов, то ли маков, Apple ему такой вот контракт, типа, мы натянем. Китайцы такие, нет. И все, Apple никуда не делся, он просто это схавал так бы. Потому что, потому что, ну как бы, извините, сейчас все в руках китайцев, они вот так вот всех за яички держат всех производителей. И если вдруг они вам косячат партию, они вам ничего не должны ну, по крайней мере, у нас вот так вот. В общем, иголок больше не будет, друзья, все. Только ведь вышли картриджи, и название-то такое «заебись». Да. Почему? Да. Все. почему конец? Слушайте, ну, надо на чем-то одном сосредоточиться. Это просто было выбрано Все. Более того, я скажу, мы, скорее всего, сейчас еще 90%, что мы еще уйдем с рынка фарма. То есть, вазелин, крем, вот это вот. только штука. тачки То есть... будут. Да, но зато тачки я собираюсь как бы выиграть в этой гонке вооружений, то есть стать номер один брендом в мире. Uh -huh. то есть в России как бы нас эти амбиции уже не мучают, мы и так номер один бренд uh -huh. в России. Вот по индукциям, по индукциям нам очень легко будет стать брендом номер один в мире, надо будет только сейчас вот американский рынок сколыхнуть. И по ротерам посложнее, конечно, есть uh -huh. уже сильные конкуренты. Но это все, все возможно, потому что эти конкуренты вкладываются только в маркетинг, они не вкладываются как бы в надежности, в то, чтобы тачка прям вот охерительно колола по ощущениям, по обратной связи с ним. От э, подписчиков был вопрос по поводу индукций. Uh -huh. Долго ли они будут на рынке, как думаешь, вообще актуальны? Потому что, в принципе, uh -huh. сейчас выходят чуть ли не каждый месяц какие-то новые роторные тачки вообще, там сейчас v uh -huh. всякие разные, необычные индукции. Как думаешь, у них есть будущее вообще есть? Ну, смотри, я поклонник такого футуролога и философа Насим Талеба, Николаса Насим Талеба, очень умный дядька, и он, в принципе, многие вещи про анализирует, и у него есть такая вот фразочка, я недослал, недословно сейчас ее привожу: то, что существовало, например, тысячелетие, оно и будет загибаться тысячелетия. Uh -huh. Вот индукции существовали больше ста лет, они загибаться будут, соответственно, очень долго. Вот. фишка в том, то же самое, как клипкорд тот же самый загибается. Клипкорд это не просто какой-то там кусочек говношнура какого-то устаревшего разъема, да? Эта вещь, она была выбрана из множества других разъемов, чтобы вы понимали, там, этот даже джек, да, вот этот вот джек. Вот, ну, даже вот iPhone. Почему они убрали этот джек? Они сказали, ребята, этому разъему больше 100 лет. То есть, РСА это более, там, ну, не знаю, тоже, наверное, лет 100. Вот. Ну, суть такая, что РСА еще будет очень долго погибать, потому что он выжил, собственно говоря, в свое время в войне этих разъемов, как один из самых неубиваемых. То же самое индукции. Пока что, как бы, вот этот удар еще до сих пор ничего не может достичь. То есть, то, что вот я смотрю, что пишут, как бы, ну, новая волна татуировщиков, они пишут, блин, самые лучшие мировые татуировщики работают роторами. Окей, мы смотрим, что кого они имеют в виду, то есть, самых лучших мировых татуировщиков. Начинаем глубже копать, то есть, в основном, имеют в виду реалистов. А, некоторых японистов, да, но, блин, ну, яп... япончиков. Но они не врубаются, что, например, есть куча, блин, этих стариков, которых типа там, э, которые могут иметь спонсорство, например, быть там на Бишпе, на шаене, да, но у себя в мастерских, я не буду говорить, где-нибудь там у себя в Японии, они колят тупо золотыми индукциями какими-нибудь. То есть это вот то, что говорят их клиенты, то есть вот, ну, мастера, которые к ним летают. Соответственно, э, на индукциях очень много чуваков работать. Я недавно имел разговор с Гримом. Mm -hmm. вот, э, как в Милане еще до коронавируса, ребята, до коронавируса я там был. И на то Успел застал. Да, успел мотнуться. Вот, соответственно, он как раз называл очень много имен, то есть он, кто работает в Европе из вот этих знаменитых чуваков. Да, это все в основном уже взрослые мастера состоявшиеся, но есть достаточно молодые. То есть тут как бы... Просто у нас Россия славится вот этим, знаешь, диким сказать, тут быстрее, мы более, не знаю, такие динамичные, дикие, то есть, по сравнению с Европой. И мы очень быстро, тут настроение меняется, туда-сюда, туда-сюда, то есть потому что, ну, не знаю как, может быть, полуазия какая-то. В Европе все гораздо более традиционно, у нас туда продажи индукций только растут и растут, и люди кайфуют вообще от этого. Не, ну, я тоже большую часть времени колю индукции, как бы, то есть, mm -hmm. ну, именно контура делаю, то есть, ну, они да, реально получаются быстрее, они получаются лучше, никак не крути. То есть, Конечно. неважно, ты там красишь вообще пеном, там, не знаю, ультроном, шайеном, чем угодно, но как бы лучше индукции к контур ничто не сделает. Никто. Конечно. И обратная связь согласись, приятно чувствовать. Ты можешь закрыть глаза индукции, привести, и ты будешь понимать, где ты перетопил, не дотопил, то, что ты чувствуешь машинка, чувствуешь да, обратную связь. Ротор там надо больше просто, даже иногда, внимание направлять, если ты полоски делаешь, медленнее вести. Чем медленнее ведешь, тем кривее можно сделать, так далее, так далее. Пошло-поехало. Вот звук бы вот брать бы, вот еще вот этот вот бы, вообще бы прекрасно было. А мы работаем сейчас над этим. Единственное, у меня давным-давно еще, в 2007-м, делал индукции. Они единственные были слабенькие, они были примерно там до, сем, до семерочки тащили, то есть они были там с, с резиновыми кольцами амортизирующими, они работали достаточно бесшумно. Вот э, я от этой идеи отказался, потому что тогда еще и дыра, людям нужны были мощные какие-то лайнеры. А сейчас, как я понял, людям в основном нужен то, что будет в районе там, не знаю, от пятерки там, ну, до, не знаю, до одиннадцатой максимум работать лайнер бесшумно, а шейдеры так можно ротор использовать. Поэтому yes. мы сейчас опять возобновили эту разработку. Я думаю, до конца года сделаем бесшумную индукцию. Она будет фырчать, будет даже тише, чем кубин. Ну, кубин, кстати, громко. Я вчера кубин поработал. Вроде да. выглядит как бы как непонятная смесь ротора с индукцией вроде как миленько простенько включаешь на орёт просто как индукционная и тачка. Она, она и она, больше, чем сивульф весит, да. это так люди такие, ой, сивульф у вас тяжелый, мать его блин, кубин весит больше, <laughs> чем сивульф. Ну да, согласен. Да в принципе сейчас мне кажется никто уж не коля толстыми как бы, контурами-то, то есть это раньше было модно, там да, 18 там 15 -шки. сейчас сейчас больше 11, больше 9, мне кажется, редко кто-то. Как бы. Ну согласен, там где нужно, кстати, 18, там спокойно именно ультрон справится на большом напряжении, потому mm -hmm. что как раз Ротором достаточно, ну, большинством роторов можно колоть тонкие полоски и толстые, если влупить прям мощно. А вот как раз средние, то, что ты говоришь, они почему-то лучше индукции. По крайней мере, это вот, я уже давно не татуировщик, я только хожу и собираю, собираю, собираю, собираю информацию, впитываю, перевариваю, вот у меня вот такая картина складывается. Поэтому я именно в этом диапазоне хочу сделать индукцию вот бесшумную. в узеньком среднем диапазоне, только для контуров, шейдера не будет. Давай, Влад, поговорим о новых технологиях. Сейчас уже все изобретают, придумывают либо беспроводные сами блоки, либо уже тачки полноценные, сразу без проводочков, без всего. У вас что-то подобное будет? И если будет, то когда? Да, безусловно. Мы сейчас параллельно тестируем и форм-фактор, как это именно будет выглядеть, и параллельно схему уже тестируем. Uh -huh. Я думаю, что ориентировочно, наверное... Ну, надеюсь, надеюсь, если коронавирус нам не помешает, то где-то, наверное, через несколько месяцев будет уже пен. Uh -huh. У пена будет, пен, пен будет целиковый, с аккумулятором. Верхняя часть будет отстегиваться, uh -huh. и, собственно говоря, к ней можно будет подключить, как к пену можно будет подключить переходник на RCA, то есть, чтобы просто работать проводом, да? uh -huh. точно так же можно будет подключить новый свежий аккумулятор. И точно так же можно будет отсоединенный аккумулятор с дисплеями, с красивым управлением, с хорошим. Можно будет к нему подключить любой из порядка шести переходников будет различных, uh -huh. чтобы этот пен, чтобы вот эта верхняя часть могла быть надета на Sol Novo, чтобы ее можно было на Sol Terror надеть, чтобы ее можно было на Cheyenne Pen надеть, чтобы ее можно было на Dragonfly надеть и даже на Scorpion. То есть будет множество различных uh -huh. переходников и одно устройство. То есть мы это еще сделали для того, чтобы сертифицировать всего одно устройство, потому mm -hmm. что в России можно ничего не сертифицировать, но так как мы как бы, активно продаемся в Европу и в Америку, то mm -hmm. нам нужен как бы, вот этот вот сертификат, который стоит достаточно дорого денег, поэтому мы разрабатываем одно очень крутое устройство, которое можно будет за счет различных переходников уже превращать в различные Другие устройства. Ну, надеюсь, что получится все сделать, это как бы интересно, красиво, потому что сейчас вы что я прямо задумался. Не могу представить один блок, который будет Газань. хорошо работать Газань. как бы и выглядеть на разных видах тачек, конечно. С этим. Мы уже все это промоделировали, то есть вся фишка в том, что мы разные переходники для каждой тачки будет. Угу. То есть нужно будет, да, докупать, то есть я думаю, они стоят порядка, может быть, там где-то там, ну, до, там, не знаю, 40 евро только за один переходник. Понятно, что можно за 40 евро купить китайский аккумулятор, но, блин, ребят, смотри, что вам надо. То есть если продукт с офигенным управлением, с дисплеем, там, со стабильным напряжением, вот, и так, чтобы он прям на вашу тачку становился не какой-то там колбасой, которая там просто как весло у тебя вот так вот вводит да, руки, ты ведешь полоску, из-за тебя еще машинка еще на сантиметр дальше ведет. А так, чтобы все было компактно и круто, то нужно будет... Потому что пока что самая наверное, адекватная эта станция этого Ink Machines, где еще давно они еще и сделали mm -hmm. для Dragonfly, и до сих пор на скорпионах, как бы она также работает, все прекрасно. Потому что да, безусловно. Остальные да, какие-то непонятные китайские да, делают штучки, они как-то выглядят страшно, непонятно. Ну, у них тоже -то есть штука. минусы у Machines, То есть ты без этого кучи вот этого хлама всего это не работает. И mm -hmm. чуваки говорят, блять, нам бы просто вот, чтобы кнопочка там была, и плюс-минус на самом аккумуляторе. То есть, видишь как, на самом деле инкмешинист не дает той свободы, которая нужна мастеру. Мастеру нужен просто вот аккумулятор или целиковый пен. Это вот то, что вот мы из запросов угу. выяснили. А когда им нужно еще чемодан с барахлом таскать, угу. то это, понимаешь, такая, ну, как бы это с виду, да, там все красиво и так далее. Когда человек начинает, там, пытается с инкмешинист попутешествовать, ну, да. он тут же такой, ну и он нахер, лучше я проводочек возьму. Ну там такая достаточно большая станция. Ну, в принципе, они придумали ее уже тысячу лет назад, в принципе. Да? Поэтому это все понятно. Ты часто путешествуешь вообще? По конвенциям, да и не только, я, как я понимаю, любитель ты побывать в разных краях. С чем это связано вообще? То есть как ты ищешь, может быть, новые пути развития собственному бизнесу? С какой целью вообще в основном твои путешествия происходят? На самом деле, последний где-то год я сильно скратил количество путешествий потому что я как раз вложился в работу. До этого я много путешествовал, потому что я эмоционально выгорел, я подзабросил все и бизнес, все прочее, и я тупо путешествовал. То есть у меня действительно были пара лет подряд, когда я больше третий года просто отсутствовал, даже, наверное, по полгода отсутствовал, был в путешествиях везде, суммарно. А сейчас посмотрел как раз на разные варианты бизнеса в разных странах и понял, что… Больше всего у нас. Ну да, это тоже все способствует расширению сознания, то есть, чтобы как бы, какие-то здесь направления запускать. Но лучше всего способствует расширению сознания, это ходить, ну, то есть это развиваться, именно тусоваться только в своей сфере, где ты, чем, чем ты занимаешься. Если ты татуировщик, нужно обязательно быть на всех тату-конвенциях. Если ты билдер, нужно обязательно тоже быть на всех тату конвенциях и, может быть, на чем-то еще смежном. То есть все, что связано со станками, с оборудованием, то есть нужно ездить в Китай, держать руку на пульсе, нужно скупать все это это китайское барахло там и так далее. Mm -hmm. Потому что, ну, ты же прекрасно понимаешь, да, что, что аккумуляторные пены, что сами аккумуляторы, сделали китайцы раньше, почти на год, чем это даже анонсировали, то есть, что FK и так далее. То есть все эти вещи, они. Ну, как бы китайцы очень быстро многие вещи делают. Соответственно. Скорее, я сейчас сузил вот эти все свои путешествия до только по тату. Если я куда-то еду, это только связано с тату-индустрией. Это вот последний год. Угу. Просто так куда-то ездить. Один раз только ездил, когда еще окончательно так заебался, что просто был готов сдохнуть. Я вот сгонял куда-то там в Испанию, отдохнул на неделю. Угу. Один причем даже просто. Давай от себя топ-1 вообще место, куда рекомендуешь поехать любому вообще каждому. Типа, ты должен там побывать, вот давай, рекомендация от Влад Блада. Слушайте, мне понравилась Америка. Это очень огромная страна, и там нет вот этой вот мышинной такой вот миниатюризации, как в Европе. Все для мышек, маленькие улочки, маленькие эти, маленькие туалетики, унитазы, все маленькое, нахрен. Я вообще эту тему ненавижу, да. И в Америке, ну, то есть я когда долго, например, бываю в Европе, а потом приезжаю сюда, я такой... Душа поет, проспекты огромные, дома, все огромное, все крупное. Так вот, когда вы будете в Америке, вы охренеете, там даже крупнее, чем у нас некоторые вещи. Там микроволновки крупнее, холодильники крупнее, унитазы крупнее, бытовая техника крупнее, машины крупнее. И я там себя чувствую, блин, как здесь. То есть именно вот с точки зрения вот этой вот пространства. То есть мне очень важно пространство. Америка крутая страна. Плюс там есть куча разных сезонов, все внутри. Все. Прикольно. И одновременно с этим дикий олдскул, ребят. Если вы думаете, что это технологичная страна, вы заблуждаетесь. Вы там еще место поищите, где у вас Apple Pay будут работать. Это очень консервативная страна. Ну, Америка, мне кажется, всех привлекает. Вот именно вот сложности попасть что ли туда как-то. Или вот не знаю, вот с чем это связано, но мне кажется, всех это вообще в Америке быть. Ну, слушай, они печатают бабки, то есть, как бы... Сейчас они этот кризис тоже легко преодолеют или <с> <с> ну, да, просто включил станок и все соответственно в Америке просто с концентрацией всего то есть там концентрация именно абсолютно всего если ты будешь в Дубае то видишь концентрацию только чего-то одного uh -huh. если ты будешь например в Китае то концентрация чего-то другого в Америке концентрация вообще всего просто есть и все и все это в пределах там не знаю нескольких часов перелета будет. То есть, одновременно побережье теплое, одновременно будут э, покатушки в горах где-то, одновременно финансовый центр, одновременно релакс какой-то там, природа. То есть, это все просто в одной стране умещается. Татуировки вообще как там развита? Вообще вот индустрия? Побольше, чем у нас. Причем не в 10 раз. А, по моим оценкам, таким прикидкам, рынок больше, наверное, где-то раз в 500. С точки зрения объема финансового. Просто, честно, хотелось бы именно поработать, как бы съездить в Америку, потому mm -hmm. что... Когда ты там находишься, даже на конвенциях, просто в гостях это не то. Когда ты не на работаешь, полностью погружен вот в систему, то, мне кажется, больше можно извлечь из выгодных мыслей, но каких-то интересных. Безусловно, когда ты сталкиваешься с какими-то преодолениями, работа, взаимодействие, то, конечно, всегда это более эффективно. Потому что я там максимальный срок провел два месяца за один раз. Uh -huh. Но я не работал, я там как бы чилил. То есть, там грелся во Флориде. Ну, отдыхать, конечно, не работает. Общался понятно, в основном да? с русскими, которых там везде полно. То есть, ребят, Майами — это... Блин, у меня горничная в отеле, она не понимала по-английски. Она только по-мексикански, ну, по -мексикански, да. И Майами — это, как мне там шутили местные, это большая часть э, тех, кто говорит, наверное, ну, латиносы, uh -huh. дальше как бы русский, и незначительная часть каких-то коренных американцев, там процентов 10 там буквально. Круто, друзья! Все едем в Америку, вообще, Влад рекомендует. Только сейчас про посольство, вот мне кажется, сейчас должно было быть интервью на продление визы, и все, ребята до апреля закрылись на карантин. как думаешь, повлияет как-то на визу? Потому что тоже подали в Канаду на визу, ждем ответа вообще. Ну, я думаю, они просто все поставили на паузу, и все, и отдыхают. Потом уже, когда у них пауза закончится, скорее всего, там накопится куча всего, и там уже посмотрим, какая будет политическая ситуация. Скорее, больше влияет политическая ситуация. Если какие-то с России, то там режут визы. Если все, типа, успокаивается, то больше, как бы, привлекает это все. Ну и, как бы, я не знаю, как в Америку, но в Европу, по крайней мере, стал обращать внимание на татуировщиков, потому что, типа, там, ну, они там гастарбайтеров не любят, вот, особенно незаконных, соответственно, на это дело обращают внимание. К разговору о машинках, о новых изобретениях, давай поговорим про Протим. У mm -hmm. вас как бы достаточно большое вообще? Как попасть к вам в Протим? Mm -hmm. Слушай, ну сейчас я пересматриваю взгляд на попадание в Протим, э -э потому что до этого стояла фишка брать чуваков, которые только очень технически развиты. Mm -hmm. вот. Ну и плюс имеет какой-то вес авторитет все-таки в тусовке, потому что не секрет, что мы продаем татуировщикам. И Тим это лидер мнения, uh -huh. то есть это маркетинговый инструмент. Да, это классные ребята, и они действительно нам лояльны, они действительно работают этими тачками. Мы не берем просто чуваков, которые хотят типа просто себе статус, то есть BlackBlat и так далее. Мы берем и выясняем, чтобы чувак был фанатом бренда, чтобы он прям ну, в спирало, как бы, общение с нами, то есть, то есть ну, как бы он других Тим знал. Вот, чтобы он… Как бы последнего, например, мы взяли человека в Тим, это Люк Эшли. Это европеец, который забивает ладошки, а, то есть очень известный понял, там да. чувак. И, блин, э -э у чувака четыре наших индуксы и один только Кубин. И он работает 90% времени нашими индуксами и кайфует. То есть, собственно говоря, ну, как бы... Вот такая вот история. Спортивный. Да, да, то есть, соответственно, как попасть в это нужно быть технически крутым чуваком. Ну, не обязательно на 10 баллов, можно быть технически крутым, я думаю, на 7 баллов. Но тогда оставшиеся баллы вы должны возместить, собственно говоря, своей продвинутостью, а тогда своей раскрученностью. То есть, потому что есть… Мы вот сейчас подумаем просто о том, чтобы начать приглашать против мастеров, которые нам лояльны, мы знаем, что мы работаем их теми тачками, uh -huh. но которые очень… Может быть, их другие мастера типа считают, знаешь как, не особо художественно развитыми, но зато они по своей коммерческой развитости, да, по своему позиционированию и так далее, uh -huh. они дают 100 баллов кому угодно. И по факту это тоже офигенные лидеры мнения. Потому что, ну, как бы, я считаю, что мастер должен быть всесторонний развит. Потому что если это да, просто конечно, крутой конечно. художник, но нищий и голодный, он тоже окажет, ну, не очень хорошее влияние на других мастеров. Нам такой, наверное, все-таки человек впротив, не очень нужен. Нам бы вот, знаешь, как, видели, конечно, и крутые, крутые коммерчески развитые люди, да, и крутые художественно развитые люди. Uh -huh. И вот скажем так вот будем сейчас баланс вот в этом искать потому что против это те кто еще и задают своим поведением да свои манеры общения даже как у них оформлен инстаграм они других мастеров учат какие-то тренды задают все равно конечно да, да да и если чувак как бы крутой художник но он разъебает там и вообще он не может нормально даже деньги зарабатывать нахер мы его будем сами тоже продвигать чтобы он тем же самым заразил новичков это неправильно будет, это просто даже неэтично по отношению к новичкам. Соответственно, ребята, блин, э, нужно быть э, круто делать, более-менее авторитетным быть для мастеров, и, соответственно, желательно все-таки коммерчески как бы успешным. Потому что, потому что, ну блин, это означает, какой вы на самом деле есть в плане вашей упаковки, то есть так далее. Давайте поговорим сейчас о том, что вы требуете от артиста против что он должен для вас делать и что даете взамен артисту от себя у нас прям таких прям жестких требований нету чтобы человек нас указывал то есть указывал что наш аккаунт писал что он нашим против uh -huh. ставил всего один хэштег это vби против uh -huh. вот и ну, это просто лояльно было, то есть это не требование. Мы поняли, что набираем, и у нас был опыт различных, набор различных людей к нашим против, да. Если человек изначально не лояльный или изначально не расположен тоже что-то отдавать в ответ, вас, ну, тебя упоминать и так далее, ты от него этого не добьешься, тебе придется за ним бегать, говорить, тут вот там хэштейчик проставь, тут вот упомяни, блин, нахрен такие не нужны. То есть самое идеальное, это когда люди уже сами лояльно настроены То есть они и до этого у нас до вступления в протим отмечали, то есть кайфовали то есть там. Поэтому им несложно все это продолжать делать вот. uh -huh. А так, что мы даем замену, мы даем оборудование Сколько я даже, честно говоря, не знаю, у нас это, кстати, не регламентировано То есть, в принципе, обычно человек просто просит, что ему нужно, мы ему даем Плюс все новые тачки высылаем uh -huh. Плюс у протим есть привилегия тестов uh -huh. Соответственно, они напрямую участвуют в разработке uh -huh. тату-машинок Тесты, это, ну, нам реально ребята помогают, потому что это такая мощная очень возня. То есть, например, там... Ну, я знаю, у вас есть отдельная как бы команда тестеров, параллельно с ProTeam. Ну, вот мы ее убрали сейчас, потому что мы решили это оставить только для ProTeam. Меня, у... Меня убрали. Это реально... Но потому что ты технически разбираешься в этой теме, то есть и ты нам лоялен. То есть, мы убрали всех тех, которые, блядь, почему-то, понимаете, я когда начал то, с этой командой тестеров работать, была идея какая, что наши против слишком крутые, чтобы тестировать оборудование, потому что они могут работать уже чем угодно. Uh -huh. Вот, и мы такие, блин, а давай-ка мы возьмем людей, которые более усредненные, да, и попробуем им дать. Но выяснилось, что значительная часть из этих людей оказалась, к сожалению, долбоебами. Было вплоть до того, что они разбирали наши тачки. Я такой, пишу, чувак, вы поработали, блин? То есть, ну, как что, отзывы, как напряжение, какие режимы? Он говорит, да мы ее разобрали. Типа, чтоб тебе посоветовать, что улучшить. Я Поэтому все эти чуваки сейчас внесены в черный список, нахуй. И, как бы, тема такая, что мы просто даем тем из наших против машинку на тест, кому она больше, то есть, ну, соответствует по стилю и заходит. То есть, например, э, ну, как бы Бен Клишевска нас делает реализм, мы ему бокоход, который изначально задумался больше там по традиционной uh -huh. стиле, мы ему ее не даем, зачем чувака грузить как бы лишним там хламом. Хотя они отдавали тоже, он потому что все любит тестировать. Вот. Но в то же самое время, например, Uh, ну, то есть, просто смотрим, у нас достаточно большая команда ProTeam. И, кстати, все эти люди из нашего ProTeam, они все у них обладают именно большим опытом в тестировании различного оборудования. Uh -huh. Более того, я тут даже еще и понял, что те люди, кто ездит работать не только в Европу, а ездят на госпоты в Америку, вот, они еще и могут сообщить такую полезную информацию, как, например, какой тип кожи пробивается, какими машинками лучше. То есть я, оказывается, тут узнал, что, например, афроамериканская кожа, она реально гораздо хуже пробивается, например, ну, на тех же самых история. строках, да. И это тоже вот такие нюансы, которые стоит учитывать при работе, например, вот, ну, нам, как производитель, при работе с американским рынком. Ну да. Вот такие вот нюансы, То есть, там много. Сейчас Макс тестирует бокоход, этот, который... Сейчас новый выходит. да? Когда вообще он выходит? Я вопросик был тоже. Я думаю, где то 2-4 недели, то есть сейчас мы балансируем, на, ну, мы пытаемся как можно быстрее именно, мы ну, уже, это не то, что тест, у него уже сейчас, скажем так, это, наверное, предпродажный тест или вот последний тест uh -huh. уже, это наша партия, то, что мы на производстве уже сделали. Это тест как бы первой партии, uh -huh. уже производственный, то есть там уже сама техника работы, как, чего, все уже оттестировано, потому что мы где-то уже полгода этим занимаемся бокоходом. То есть он уже вот последний, прям, вот, знаешь, как, как художник такой, прям смотрит вот на последнюю серийную модель, то есть стоит ли ее запускать в производство или нет. Угу. Просто этот Макс сейчас его тестирует, каждый день к нему приходит как бы, человечек ваш да. и проверяет, что то настраивает, все как работает и все. Это на самом деле Конечно. очень круто, когда угу. напрямую мастер как бы, может давать свои какие-то советы вообще, и нюансы там определенной работы. Безусловно, потому что. Но, блин, это современный тренд, это когда не какие-то чуваки-инженеры что-то там разрабатывают и так далее. Потому что, ребят, даже я уже несколько лет не колю. Да, у меня ручки помнят там, блин, я как до сих пор глаза закрываю, там помню какие-то ощущения, как что делать. Но, блин, один мой опыт, да, устаревший, или опыт, например, 10-20 человек, которые являются достаточно крутыми лидерами мнений, они параллельно пробуют другое оборудование и так далее. Понятно, что напрямую должны клиенты участвовать в разработке. Uh -huh. Без этого вообще никак. Это абсолютно глупо не включать клиентов в процесс. При этом это другим билдерам на заметку. Если вы включаете в процесс каких-то там, не знаю, ну, хреновых мастеров, то на выходе у вас получится машинка для хреновых мастеров. То есть, ну, тут, ребят, без иллюзий. То есть, кто участвует в разработке, да, тот и наполняет продукт своей сущностью. Пока далеко не ушли к вопросу про тим, э -э да. тестерах. Для начинающих мастеров, вот кто совсем вот талантливый парень, еще молодой, но горячий. Uh -huh. Есть какие-то, может быть, у тебя советы для них вообще, как быть, что делать, как развиваться? Ну, ребят, для горячих чуваков я советую не бухать, не обременять себя дачей, там, котами пока что, ну, детьми нельзя так, же сказать, но, ребят, это все может вас остановить на начальной стадии развития карьеры. Это может как и пинка дать под зад, да, но может и остановить. Вот. И изучать маркетинг-продажи, то есть смотреть различные ролики на YouTube, просто в целом развиваться. То есть и обязательно общаться с большим количеством мастеров. И так как все-таки ну, Москва это действительно не вся остальная Россия, здесь саккумулировано гораздо больше ресурсов возможностей, старайтесь или как можно чаще сюда приезжать или вообще сюда переезжать. Вот. Ну и плюс, именно для новичков, которые буквально там один-два-три года в индустрии и они показывают прям дико динамичный взлет, вообще рост именно по технике, то я думаю, что мы в этом году сделаем, э, я еще не знаю, как это сделать, как это вообще организовать, то есть это будет отдельная такая некоторая команда uh -huh. по развитию, то есть мы возьмем человека, который будет заниматься развитием этих людей с точки зрения пиара, маркетинга, и будем поддерживать там оборудованием каким-то там тоже пиаром, но люди должны будут в ответ пахать. То есть Под по хапин, крылов, посты фигачить да, и так далее, да. И это не против Отсюда можно будет нахер просто быть выгнанным просто в легкое. Если чувак просто будет вот лениться после того, как он сделал татуировку, да, красиво поставить человека и отснять. Контента нет, иди нахер. То есть, соответственно, таким образом я думаю, что я ну, помогу достойным. Всем помогать я не намерен. То есть достойным, это, я думаю, хорошая идея помочь. Что, друзья, следите за новостями, что, возможно, у вас под свое крыло возьмет да. Влад. Тебя тоже привлечем, потому что ты же тоже учишь как бы людей и, ну, как бы, я уверен, ты согласишься, не знаю, бесплатно получить, блин, лучших, конечно. тех, кто, сука, хочет, конечно. тех, кто готов вкладываться, тех, кто потом тебе отплатит большой, не знаю, лояльностью, и если этот человек вырастет, он потом тебе же приведет еще 10 таких же, которые так. уже за деньги будут учиться. Конечно. Но это конечно. надо работать только с теми, кто готов в ответ просто свою жизнь тратить на это, а не просто там сидеть, нас уковырять и говорить, Блин, вот типа там, вот типа, вот никто не ценит моего искусства, да. Согласен. Нет, мы как бы с этой целью снимаем вообще 80% нашего контента, именно с целью обучения, бесплатного, чтобы все равно понимаем, что мастеров становится много. Информации, как бы ее вроде бы и много, но при этом ее, как бы, толком-то и нету, потому что она разбросана вот так. То есть нужно ее как-то собирать, укомплектовывать уже давать человеку. Но при этом сейчас. Уже гораздо лучше все обстоит, то есть буквально лет пять назад информации вообще никакой не было То есть приходилось учиться самостоятельно Вроде бы есть YouTube, вроде бы у тебя есть интернет, все есть, но при этом информации просто никто не дает, нее нету Мастера типа такие, я тебе ничего не расскажу, как бы у меня у самого да, все да, да, да. прекрасно, как бы, отстанет от меня К счастью, времена меняются, друзья, пользуйтесь этим Вопрос, кстати, о временах, mm -hmm. сейчас такое прикризисное состояние вообще Как у вас дела обстоят в компании, чего сам ждешь, в принципе, ты уже Человек достаточно опытный, то есть пережил предыдущие кризисы. Да, два кризиса уже было на счету нашей компании. Но, безусловно, я как предприниматель, мыслю по самому негативному сценарию. Он не очень веселый, конечно же, вот. Ну, как бы, надо быть готовым ко всему вплоть до там, увольнений массовых, вплоть до вообще замораживания там, производства на какой-то срок, потому что неизвестно, чем все закончится. Меня больше беспокоит как бы, не коронавирус, меня больше беспокоит именно экономическая ситуация в мире и то, какой это будет кризис. Потому что часть аналитиков говорит, что он будет гораздо жестче, чем в 2008-м, 2009-м. А тогда было жестко, тогда просто как будто крайник вот такой перекрыли и просто все деньги кончились. Вот. В любом случае, есть один совет антикризисный – это резать все затраты, которые есть у вас на какие-то пассивы, там, не знаю, на аренду, там, еще на что-то, то есть. Вот. И, наоборот, приоткрывать крайник на маркетинг, uh -huh. на продвижение. Ну, слово «маркетинг» не очень подходит, тут больше подходит слово «продвижение», это целостный вот такой вот комплекс. Ну и, соответственно, вкладываться в себя, вкидываться именно информацию. Это не означает, что нужно там бежать и тратить деньги на платное обучение. Это означает, что просто надо, блин, сжать булки и сидеть, не сериалы смотреть, когда у вас там карантин, не дай бог, будет, а сидеть и учиться на YouTube, То есть то же самое, все изучать и пробовать разные подходы. Да, потому что. Предыдущие кризисы я пережил в таком возрасте еще не очень сознательным, поэтому не знаю. Мне больше самому интересно, чего вообще ждать, потому что вроде-вроде только сейчас все начинает интересно развиваться, все как бы вроде налаживается и говорят, что будет кризис во всем мире, <laughs> поэтому так у нас сейчас просто такая профессия, которая зависит именно от людей, как люди работают, где люди да. работают, сколько люди зарабатывают денег, потому что у нас сфера услуг такая. Не первая необходимость, да, да, да, даже да. встрече человеку надо, грубо говоря, надо. По сравнению с тем, что татуировка больше даже блажь, чем стрижка, к сожалению. Да, но я думаю, что переживут сильнейшее все это дело, а те, Безусловно. кто переживут, то станут еще сильнее, я думаю, и будут лидерами рынка, так сказать. Безусловно, скажем. и в любой кризис всегда выживают или те, кто в топе, премиальные чуваки, у того же самого Макс Титаника, не будет меньше клиентов. У него и так некуда впихивать клиентов. У него те клиенты, ну, которые там... Жалко, конечно, ребят, но те, которые банкроются и будут уже не способны платить, например, какое-то время Макса, на их место стоит очередь. Даже мне мои друзья пишут, они говорят, «Блин, хочу попасть к этому челу, то есть как сделать?» mm -hmm. Я Макс спешу, говорю, «Вот, мой друг, я реально рекомендую Человеку меняемый, деньги есть». Mm -hmm. Вот, Макс такой, «Окей, ладно, будет в списке стоять ожидания». То есть топы выживут, и выживут как раз дискаунтеры. Mm -hmm. Поэтому, ребята... Как бы это печально ни звучало, я вообще это дико не рекомендую, то есть демпинговать там и так далее, но будьте готовы к тому, что придется, возможно, пахать там по 9 часов в день, просто делая там, не знаю, мелочь какую-то или что-то еще за копейки, просто потому, что весь средний сегмент, ну, если кризис будет жесткий, весь средний сегмент просто утонет. Ну да, думаю, да, это, конечно, грустно, друзья, но никуда от этого не деться, мне кажется, надо будет просто адаптироваться, подстраиваться под ситуацию. Да, безусловно. Мы уже тоже, кстати, запустили несколько параллельных проектов, разработки. Сейчас обсуждаем, что как нужно. То есть, возможно, запустим даже еще один дешевый бренд, вот, чтобы тоже были качественные машинки. Понятно, с более дешевыми моторами, более дешево сделанные. То есть, но как бы, они тоже будут нормально колоть. И это будет уже та вещь, на которую не будет там курс доллара как-то скакать, то есть там оказывать влияние. В отглад-дисконт. Ну. Чуть типа того, короче. <свят> Minimal <свят> buy Vlad, Vlad какой-то <свят> такой, блин. <свят> Все, понял. Может быть дошло в Vlad там не будет, потому что люди так мыслят, что, ну, как бы, знаешь, покупаешь что-то дешевое, даже если оно офигенное, это я вот давно замечал, человек это обсирает. Покупаешь что-то дорогое, дорогует эту машинку от известного бренда, но которая ни хера не работает или ломается очень часто, и тебе приходится ее отсылать куда-нибудь очень далеко в Америку за свой счет. Люди все она ноги говорят, бля, какая пизда, бля. Mm -hmm. это же феномен психологии продаж, описан, то есть, когда человек много денег отвалил, он сам это обосновывает и все. Самоутешает себя, типа, что ну, все нормально, сейчас да, отправлюсь да. и сделаю. Это офигенный, кстати, вообще механизм, то есть, ну, я поэтому и не хочу вот в среднем сегменте работать финансово, мы как бы тоже, ну, в премиум как бы смотрим. Ну, дискаунтер, можно дискаунтер. То есть дискаунтер mm -hmm. – что-то хотел, как бы, за эти деньги, чувак, блин. Тот, кто ходит в пятерочку, он не жалуется на качество, там, жратвы, чувак, ты ходишь в пятерочку, то есть, как бы. Тот, кто ходит в азбуку вкуса, тоже не жалуется, потому что у него есть деньги, если он даже что-то тухлое попалось, он не пойдет назад задавать, он просто это выкинет и будет дальше туда опять продолжать ходить. Ну, пофигу на это. Давай вообще, вот, с твоей точки зрения, вот, для начинающих мастеров mm -hmm. вообще есть смысл именно участвовать в конвенциях? Участвовать, наверное, нет, это будет двойной стресс. Потому mm -hmm. что конвенция это стресс. А я считаю, что нужно развиваться по градиенту, то есть плавно, по ступенечкам. Если вы пытаетесь, как бы, не знаю, там разорвать там, жопу, сухожилия и сразу прыгнуть через несколько ступенек, ну не факт, что вы долетите, можете сорваться. Поэтому, ребят, вначале.. Давайте себя там, ну, то же самое, как, как надо там тутуровать, да, вначале mm -hmm. надо хотя бы научиться на бумажке там полосочки проводить, да, дальше там на искусственной кожной апельсине туда-сюда, туда-сюда, и как можно больше все это нарабатывать. Если сразу -то такой бах, дай какая спину грохну чуваку там в реализме, да, ну, скорее всего, это не получится, будет стресс обоим, и чуваку, как бы и тебе, да. Здесь то же самое. То есть надо уже чуть-чуть себя более менее уверенно чувствовать хотя бы ну, финансово, чтобы это не было на последние бабки. Uh -huh. Да плюс не, не пустят особо новичка никто на нормальные конвенции, а на какой-то там говно-конвенции, может быть, и не имеет смысла участвовать. Uh -huh. Можно, как говорится, наоборот, только время в пустую потратить. Просто не знаю, мне кажется, на конвенциях сейчас все одни и же лица, приходишь на конвенцию, всем привет. Uh -huh. В прошлом так году, так везде. в прошлом Слушайте, году, ты, думаешь, они даже в прошлом году, в прошлом году, в прошлом году, в с десятилетия в десятилетие, чуваки, даже мы сидим, мы уже как бы по Европе достаточно долго, то есть лет пять наверное, путешествуем. У нас даже в Лондоне всего один раз за последний, там, не знаю, раз пять поменялось место дислокации. То есть оно вначале нас посадили в, первое, в первом году в будку для чуваков поменьше, mm -hmm. во втором году пересадили в другое место, а, в, и сейчас мы, а сейчас мы сидим уже со взрослыми сапплайерами, там, где сидят сливки, машин машиндилдерии и так далее. Все, и дальше ничего не меняется, мы в одном месте сидим. То же самое, как все остальные. Там у Филиппа Лью, например, там место только... Там, там у них такая грид галерея есть, там где сливки сидят. У него в одном углу будка. И она всегда, как я понимаю, не знаю, вот сколько там лондонской комбинации проводится, она всегда все в одном месте. Поэтому в Европе, понимаешь, там не только лица не меняются, там даже дислокация не меняется. У нас хотя бы застройка меняется. Uh -huh. У них вообще ничего не меняется. Это нормально. То есть это как бы типа так нужно, да? Слушай, ну не то, что так нужно. Просто... Я думаю, все равно у нас какие-то новые звездочки-то появляются. Вопрос в том, что сам, сам формат конвенции, он для России выгорел. Мы недавно эту вещь раз обсуждали uh -huh. э, с ребятами, которые разбираются в ивентах, мероприятиях. Э, Москва, по крайней мере, это дико зажравшийся город с точки зрения, он перегрет различными ивентами. Здесь одновременно проводится движников больше, чем в Дубае в каком -то. Здесь одновременно вот в один день, в одни выходные да, uh -huh. проводится в Москве больше движников, чем в Лондоне, и, соответственно, вся остальная Европа, там, понимаешь, у них что, развлечения? Сел там на машину в соседний городок, там, uh -huh. конвенция, вообще веселуха там, наверное. То есть у них нет такого количества развлечений. И у нас в, те, в одни и те же выходные и конвенции приходится конкурировать с выступлением какого-нибудь известного там чувака, а потом с какой-нибудь ярмаркой, которую Москва организует, там очень все весело и круто, да, uh -huh. и еще в парочке парков параллельно пройдут какие-нибудь еще мощнейшие там ежегодные фестивали, да, то есть это очень сложная конкуренция. Соответственно, сам по себе формат, он, он нужно делать уже по-другому, то, что вот это... один раз, да, один раз очень крутая вещь, это конференция, это для профессионалов, это дорого и круто. И я считаю то, что раньше вот, конвенция это была некая склеенная херня из конференции и выставки. То нужно их вот так расклеить. Нужно сделать выставку татуировочную, и там люди даже не должны работать. На хрен это надо. Там могут просто, там, не знаю, картины висеть и так далее. Это может быть просто веселуха и так далее. Это может гораздо дешевле сделать. И не нагружать это. Ну, как бы время пришло сегментировать. Uh -huh. Если не рассегментировать, то эта хуйня утонет, она слишком неповоротливая. В Европе она почему едет, как бы, что в Лондоне в том же самом? Да потому что, во-первых, там уже 30 лет подряд происходит их 25. Вот в Милане, вот это, это Миланская конвенция была, на которой мы были да? в феврале, она была 25-я по счету уже, и, соответственно, там просто есть уже традиция, все традиционно продолжается. Здесь как бы эта тема, она еще пока так и не успела случиться, Это традиция, поэтому в России нужно быть что-то другое изобретать. То есть, у нас, как всегда, свой собственный путь развития. Это неплохо, это просто вот данность. Ну, надеюсь, что в ближайшее время это все решится, потому что, ну, как сейчас конвенции проходят, это, конечно, странно. То есть, это неплохо, типа, это, ну, немножко странно. вот именно, это надо разорвать на отдельное веселушное представление для людей, просто дико мощное, крутое, угу. что-то иногда до хера людей сделать это просто весело и круто. И параллельно, это вот конференция 1РС, это отлично. Да, это должно быть подальше где-то, чтобы это должен стоить дорого билет, чтобы туда попали только те, кто уже как бы готов платить за эти знания, да, и с этим людьми было интересно общаться. Угу. Потому что любая конференция стоит баба профессиональная. Ну и можно ну, еще да. вести такой формат, как форумы. Это там, где просто ты приходишь, например, ну там суббота воскресенье длится, угу. там, не знаю, там от 1000 там, рублей там, до 25, там, в зависимости от виповости местно, и просто спикер выступает со сцены. Мне кажется, у такого формата тоже есть дофига будущего. То есть пора бы уже, а конвенция, видишь, это нечто слитное. Это пытается там два-три формата в одну кучу смешать, ну такое уже не выстреливает. Uh -huh. Сейчас только сегментация, так вот если ты прям попадаешь в яблочко в клиенты, он такой говорит, вау, я приду. Вот как один раз они реально попали. Ну да, молодцы, аудиторию. то есть не в прошлом году uh -huh. как бы они стренгировали прям очень успешно. В этом году uh -huh. у них сейчас будут в Сочи проходить, то uh -huh. есть да. мы будем также на этой конвенции. Ты, я думаю, тоже будешь как uh -huh. помощник, Но так сказать. Посмотрим, если выживем. Главное сейчас ребятам выжить. Поэтому мы сейчас временно отменили, у нас тоже должно было быть мероприятие, в апреле должно было быть мероприятие закрытое, большая тусовка для протим и как бы, то есть, наших постоянных клиентов. Вот, мы уже все договорились, то есть, там, в центре Москвы, все очень uh -huh. круто, дико, блин, вообще дико крутая локация, блин. Но мы пока все на паузу поставили, отменили все. Коронавирус, прекращай уже, хватит свои вот эти вот штучки и дрючки делать. Пипец, yeah. такой ивент обломался, то есть, мы прям хотели тему еще задвинуть только для своих, закрытых мероприятия, и именно как раз вот пригласить крутых спикеров по продвижению себя, то есть как выработать свой популярный стиль, который uh -huh. будет популярным, как себя продвигать, как там монетизировать, как общаться с клиентами. То есть тему сделать именно деньги и упаковка. Uh -huh. Ну, ну быть, ничего страшного. Есть время, пока все довести до ума. Сейчас все проводят лекции, uh -huh. какие-то семинары, вебинары, в принципе, полноценные обучающие курсы. Как ты к этому относишься? Есть, ну. Слушай, ну, крутая вещь за этим будущее, и я бы очень бы хотел, чтобы кто-то появился, кого я могу рекомендовать весь цикл от и до. Mm -hmm. Вот. У меня даже идея, блин, тоже она давно висит, но до всего руки не доходит, это в будущем я хочу свои машинки продавать более целостно, то есть каждый из них будет идти какие-то там, ну, какого-то уровня просто курсы, они там будут или бесплатные, или там каких-то небольших денег стоить, mm -hmm. чтобы человек покупал не просто машинку а, и не только консультацию моих консультантов, экспертов, а чтобы он прям вот нужно ему, ну по сути человек же покупает не тату машинку, uh -huh. человек покупает э, результат так или иначе, ему нужна там тонкая полоска, толстая полоска, там определенная скорость, там точки, тени, там переходы. И вот чтобы просто, если он хочет делать классные цветные переходы, чтобы ему готовы как бы Скажем так, чтобы его просто доучили. Инструкция по применению, вообще. Да, прям конкретно. И более того, если он сам не справляется по этой инструкции, он может доплатить денежку, его куратор проведет по этому видеообучению. Uh -huh. А если он вообще как бы такой и привык получать только виповое обслуживание, то он может как бы, например, доплатить там, ну это, скорее всего, будет стоить недешево, там, бачи 500, тысяч и его сам лично как бы создатель курса приведет. То есть, например, вот сейчас там вот, ну, например, там Макс Титаник возьмет как бы, uh -huh. хотите там что-то там, грубо говоря, из Японии, да? Ну, пожалуйста, как бы. То есть, я думаю, за 1000 баксов «Макс Титаник» потратит на вас там несколько часов своего времени. Отлично. Mm -hmm. И тот человек, кто способен столько заплатить, я думаю, он и взять сможет с этого курса себе очень много, с этого личного общения несколько часов. Ну да, согласен. Потому что если человек уже заранее будет как бы, знать, что ему делать, а не так, что mm -hmm. он купил машинку, да, не знает, да. что с ней сделать, ищет видео на YouTube, Заходит на YouTube-канал Кольня, всему учится, без каких-либо да, проблем. Вообще, это, ты делаешь очень хорошее дело, это очень достойно. Очень рад, что тебе нравится. Надеюсь, что и всем остальным также. Потому что мы вообще в первый раз в гостях у Рената, да, то есть в студии общаюсь там с Максом, таником то есть с остальными ребятами, в принципе, все встретили хорошо, как бы и поддерживают наше начинание, так скажем, чем чем мы занимаемся. Это очень здорово. Давай на этой прекрасной волне. Закончим наше с тобой интервью. Я надеюсь, друзья, что вам все понравилось, что мы раскрыли для вас какие-то интересные вопросы, интересные темы. Как всегда, подписываемся на наш канал, ставим лайки данному видосу. Обязательно, друзья, ставьте колокольчик, потому что я заметил, что многие его не ставят и пропускают новые выпуск. Не надо так делать, ставим колокольчик, ничего не пропускаем. Спасибо за интервью, Влад. Получилось очень классно. Поговорили. Не забываем поставить лайк и подписаться на наш канал.